Присутствуют 8 членов комиссии с правом решающего голоса. Гурум соблюден. А, а, предлагаю заседание секретариальной избирательной комиссии номер один а, считать открытым. Кто за данное голосование, за данное предложение прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. Поскольку мы еще будем дополнительно вопросы а, рассматривать, которые касаются, в том числе окружной избирательной комиссии. Прошу у членов телефона избирательной комиссии проголосовать за открытие заседания Окружной избирательной комиссии номер один по одномандатному а, избирательному округу один а, по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва. Кто, за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. А, заседание наше продолжается в том числе перерыва. Мы его открыли. Вопрос у нас был озвучен на заседании вчера. Предварительный протокол озвучен. Александру Олеговичу копия проекта предварительного протокола рабочей группы выдано, как проекта проект решения выдан. Полдису по электронной почте проект решения направлен. По было произведено вчера 4 телефонных звонка. На один из этих телефонов взял группу сотрудник, записал мои координаты, обещал, что тут же передаст. На заседание вы не имеете права слова на заседание, извините. Вы просто сейчас присутствуете, извините. Итак, в присутствии всех членов комиссии был совершен звонок, который зафиксирован в журнале «Телефонограмм» на рабочий телефон фирмы «Колдерс». Сотрудник, который представился, зафиксирован. Взял координаты моего мобильного телефона, обещал передать руководителю, что нам позвонят. Никто нам не перезвонил, ни на рабочий, ни на мобильный телефон. Вот. Это первое. Ну, вот не обманывать? перебивайте, я пожалуйста. Звонил вчера на тот телефон, который вы оставили. А вы, вы меня обвиняете сейчас. Я вы не звоните. обвиняю. Не мешайте, пожалуйста, вести заседание. Ну, вот звонок, я вчера звонил. Пожалуйста, посмотрите номер. Соответствует? Нет? И время, посмотрите, звонка. Не надо меня обвинять в том, что, что я это не сделал. У нас заседание рабочей группы. У меня нет входящего звонка. Посмотрите. Ну, ну посмотрите, пожалуйста. Вот здесь ну посмотрите, посмотрите. Ну, Я мог тоже сделать вызов, все. Нет, там есть сообщение, я не могу сейчас говорить, посмотрите. Да? Ответное сообщение? Ну посмотрите. Ой, я мог, не могу, это непонятно. Ну, так, звонка, значит значит если сесть... я получил ответ? Мы, мы здесь сидели все? Я получил ответ. Ну, вот. что, вы не могли перезвонить еще раз? Перезвонить, пишут, что Я не могу вы... сейчас вы... говорить, значит надо перезвонить. посмотрите, пожалуйста. Я не вижу входящих звонков вообще. Посмотрите. Значит мы у нас идет заседание, вы пожалуйста, обвиняете. я никого не обвиняю. Я смотрю в свой телефон и констатирую то, что у меня в телефоне. Мы Давайте не так. Не у нас заседание, вы можете присутствовать на заседании и не мешайте, пожалуйста, работе. Если вы будете мешать заседанию, мы попросим вас покинуть помещение с избирательной комиссии номер один. Итак, продолжаем заседание. Мария Николаевна, мы тоже засвидетельствуйте, пожалуйста. Нет, я просто только смотрела номер. Понятно, у меня нет входящего, ни не принятого, ни никакого чужого, там все пофамильно. Да, я дядя нашла. это не Нет, ну уже Что чтобы закрыть Сидит здесь есть, как бы? Нет, он здесь, его еще, он пришел. В любом случае. Итак, э, в стенограмме э, был звонок сделан, повторяю. Фирму «Полдис» по указанному телефону взял сотрудник, э, значит зафиксировал информацию. Есть, да, звонок? Он пришел, он Неважно. Мы звонили, чтобы пригласить. Да, мы пригласили. В любом случае, никто не получил. Да. Итак, следующий момент. По электронной почте было направлено письменное приглашение на сегодняшнее заседание с разъяснением сути вопросов, которые рассматривается. Мало того, были высланы предварительно проект протокола рабочей группы, который мы вчера рассматривали, чтобы было понятно наши расчеты, расчеты рабочей группы, из чего мы исходили и так далее. И была написана просьба представить расчеты или иные документы, доказательства законности действий о полдиспредизготовлении организационных материалов кандидату Александру Олеговичу Шуршеву. На данный момент протокол обновленный, так продолженный, работа рабочей группы готов. Второй момент представлен Александром Олеговичем Договор на изготовление только газеты и других договоров на изготовление баннеров и листовок не предложено. Никаких официальных документов, подтверждающих и расчеты при ценно при заключении договора фирмы «Ползис» не представлено. И представлены в письменном виде примерные расчеты рукописным на заседание рабочей группы. Передаю слово председателю рабочей группы Эфне Полии Сергеевич. Продолжение предыдущего протокола зачитанного изменить зачитывалось момента вносить внесенных изменений. После того центра Олег Чешу, чтобы мы действием участие в удобрении. по одит. Прошу отложить заседание комиссии, чтобы я мог представить документы, подтверждающие законность всех действий. Также прошу пригласить на заседание представителя да, о в Заседание рабочей группы по информационным спорам и вопросам информационного обеспечения выборов было перенесено на 27 июля 2016 года на неделю в в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона, 67 организаций индивидуальных предпринимателей, не выполнившим укрови, предусмотренные пунктом 1.1, той же статьи запрещается изготовление печати электронных материалов. Исполнитель не может быть признан выполнившим данное укрови, так как сведения о размере других условиях оплаты изготовления печатных изготовленных материалов тех которые были изготовлены по доказу Шуршева Александра Олеговича, исполнителям уготовлены не были. В Санкт-Петербургской комиссии не предоставляли Расчеты вышеупомянутые изготовленные печатные продукты о «Ползик», изготовленные для Шуршева Александра Олеговича, предъявлены не были. Копии договора изготовления газеты и представленных Шушеву, Александра Валерьевича, но также в приложении к данному договора расчеты не содержатся. А другие договоры на изготовление баннера и стола, слушающего Александра Валерьевича принадлеждаю не было. А с учетом а, этого можно было на заседание ручек на 22 июля 2016 года. Рабочая группа Компания Компания по имени вопросов и обеспечения выборов а рекомендует принять следующий проект решения в результате участия. Голосование состоялось в присутствии Александра Олеговича в этом же помещении. Первое. Признать печатные аудитории материалы, представленные кандидатами в депутаты в законодательном собрании Санкт-Петербурга по разными датами избирательному опыту номер 1 Александром Олеговичем Шуршева, заходящими номерами 3901.18 от 4 июля. 2016 года, 97 дробь 0118 по 13 июля 2016 года, 32 дробь 01.18 по 4 июля 2016 года, изготовленными с нарушением требований пункта 5, статьи 54 Федерального закона о пустной гарантии вязательных страх прав, и право в референдуме граждан Российской Федерации. Второе. Запретить распространение указанных традиционных участных материалов, представленных Шуршером Олеговичем, предложить кандидату Шуршева. Передать изготовленные тиражи а, указанных предпринимательных а, материалов в территориальной избирательной комиссии 0-1 а, для хранения для окончания для избирательной кампании по выбору статуса избирательного собрания 6-го сентября. А, направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представление о проведении проверки в связи с нарушением его об порядка изготовления печатных частных инвестиционных материалов. Направить настоящее решение кандидата самореализующего и разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной проектной комиссии и контроль за настоящего решения будет на на территориальной проектной комиссии номер один, включая. Панельсткины, изготовьте, пожалуйста, копию протокола. Кому нужен обновленная копия протокола с дополнениями? от сегодняшнего числа, кроме кандидата, естественно. Мы с вами, как говорили, все-таки, в что какой договор, номер договора и какой договор. Хорошо. Потому что это будет... Уже тогда у нас есть немного да, времени. Так... Да, договор 6, вам передали, расчеты... 6, угу. Да, что предоставлено все это. Угу. Спасибо большое за замечание. Да. Время передачи договора 10 часов 20 минут. В седании передан договор, а протокол вы не придаете... Уважаемые э, члены комиссии, есть ли у кого-то желание высказаться по данному вопросу? Кроме того, что уже было сказано, только не повторяться. Многие сказали, что всем идти на работу. И э, сам Александр Олегович, и сам представитель полдса. Поэтому э, только то, что не было озвучено, пожалуйста. На тему голосования хотел бы я, э, я буду голосовать против решений, вот в каких соображений. Значит, имеется здесь формальная составляющая и та, которая ну, мотивы, по которым в Канаде. Формальная составляющая заключается в том, что а -а -а -а -а! возник спор. А вот у меня пред глазами закон Санкт-Петербурга есть аналогичная статья в 67 федеральном федерального Вопрос в том, а является ли список перечень материалов и услуг должен ли он являться еще полущим, то есть полным, или не должен? На мой взгляд, очевидно, что он по техническим причинам не может являться полным. Причинам этим мы обсуждаем. Изменение стоимости бумаги, Ну, например, да, принципиально разные тиражи, например, и все такое. Значит, <свечес> мне кажется, что по этой причине принять э, полдис в том, что они не предоставили полный список услуг. услуг невозможно просто на такой маленький, что не поместится. Представитель пояснил, что полный список услуг примерно соответствует вот этому вот брошу. <coughs> а, что касается договоров, то, а, к, сожалению, а, к сожалению, кандидат вчера не заявил о том, что ему недостаточно времени до 9. Но сегодня, в общем, действительно понятно, что ни кандидат, ни вызванный представитель типографии не смогли по техническим причинам не смогли предоставить полностью необходимые документы. Это, что касается до той части, которую имел буду виду на самом деле законодательство, он же о чем говорит? О том, что всем действительно <coughs> должны быть предоставлены равные условия ведения агитационной работы. И именно с этой целью попросил, обязал типографии выдавать информацию своих расцена. А плохо у них получилось, законодатель. действительно плохо вышло, потому что одна типография напишет про один случай, другая про другие услуги. Вот. А, но учитывая то, о чем говорил представитель типографии, то есть, что а, другие кандидаты будут иметь у них точно такие же права, я считаю, что это условие. И, собственно, все, спасибо. Еще у кого-то есть дополнение? Пожалуйста, экономите вот, время, пожалуйста, дополнение к тому, что уже... Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства все-таки предусмотрена в э, административных правонарушений. А в федеральном законе номер 67 ПЗ, о котором мы говорили, в частности в пункте 8 говорится о том, что в случае распространения и так далее, ну, скажем, нарушения агитационных каких-то мероприятий, соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы и так далее. То есть, по сути дела... Они должны решать, изымать или не изымать. И соответствует, я считаю, что комиссия должна только уполномоченные составлять протокол в Если действительно выявить, то составляется протокол, он уже передается, потому что комиссия обязана передать. Что касается конкретной ситуации, действительно, в данном случае такая норма получается некая бланкетная. Она не разъясняет детализации, как и что должно быть, о каких работах, товарах и услугах. Если у нас есть предположение о какой-то занижении либо о завышении, то вот материалов на сегодняшний день представлено недостаточно. Как и заявителям не сказано о том, что э, тоже есть нарушение его конкретных прав на данный доступ. Вот если бы он действительно обратился в Полдис, и Полдис бы ему выставил счет на иную сумму, примерно на аналогичные товары, у нас другой предмет спора. Все-таки законодательство об административных правонарушениях оно предусматривает, что должно быть и какой-то состав, и вина. Вот в данном случае, если есть и вина, то некое такое законодательное неуточнение, либо под законными актами надо было все-таки эту банкетную норму разрешить. слово. Да, Значит, вот из да, того, сказать, что я услышал. Да, да. Во-первых, мы не административный орган, и мы здесь не принимаем административные решения и не Подменяем одно другим, это первое. Мы собрались для того, чтобы обеспечить равенство всех в этом самом процессе. И на мой взгляд, вот из представленных документов, этого равенства не получается. Не получается из-за чего? Не получается из-за того, что кто-то заказал эту самую печатную продукцию, ориентируясь от того, что есть объявление. и вот вы говорите о том, что сейчас, Игорь Павлович, что там не все разместишь, так а все и не нужно возмещено то было только какая-то основная, самая важная информация, да, и баннер, это, наверное, одна из важнейших таких самых информаций. Об этом не захотели выяснить, но тем не менее, как продукцию изготавливали. Ради Бога. Пыталась комиссия проверить, по каким расценкам, которые представлены, и не получается, что вот именно под тем, по той стоимости это будет носить какую-то адекватную характер. Мы сейчас об этом и говорим, что получается какие-то неравнозначные условия. Как из тех расценок, которые опубликованы, выйти на те суммы, которые предусмотрены в договорах, не получается. Мы предложили Александру Олеговичу, пошли мы на встречу вчера, что представьте документы, какие есть. Сейчас он ничего не возражал, ничего не говорил. Сейчас он говорит о том, что у него что-то не там, что-то не здесь. Руководитель организации нам не может вообще представить расчета, хотя он этим занимается денно и ночно, и это его, что называется, хлеб напущен. И вот это меня очень вбергает какие-то сомнения. Я не комиссия, которая административная, которая наказывает. Мы только лишь услышали, есть сигнал, и на этот сигнал отреагировали. И моя реакция такая, что это здесь, во-первых, что-то нечистое, потому что не те расценки, не те выводы. И если я пришел бы и увидел, что можете мне баннеры готовить или нет, я никак из этого понять не могу. И 180 организаций. Вот и все. Что мы здесь, по-моему, пытаемся и фиксировать. Спасибо. Мы же не рассмотрели варианты того, что из 180 представленных организаций кто-то все-таки дал в перечень и, в частности, хотя бы баннер установил и в а зачем нам все в 180, когда вот сейчас это информационную. Информационную. Это мы сейчас смотрим конкретное Это не надо, это заявитель. Мы конкретно рассматриваем, конкретное заявление. Да, вот я и говорю, конкретное заявление. Мы вас услышали, Марина Николаевна, спасибо огромное. Итак, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 федерального закона, пунктом 3 статьи 57 закона Санкт-Петербурга о выборе Законодательного собрания Санкт-Петербурга организации, выполняющие работы, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных э, материалов обязаны обеспечить кандидатам правные условия оплаты этих материалов по уходу с агитационные материалы по заказу кандидата на, на условиях, э, существенно отличающихся от ранее опубликованных. Допустила нарушение требований пункта 1.1 статьи 54 федерального закона. Здесь уточняю, что из представленных публикаций Санкт-Петербургские ведомства непонятно, как произведены расчеты и еще раз не представлены копии расчетов, которые легли в основу заключения договора и выставления счетов с кандидатом Александром Олеговичем Шушевым. В соответствии с пунктами 5.6 статьи 54 Федерального закона. Запрещает распространение дистанционных материалов и в организациях, не выполнивших требования пункта 1.1, статьи 54. И это уже обязанность и ответственность кандидата убедиться, что пункты 1.1, 54 организации выполнены, только потом в эту организацию обращаться. В других условиях оплата работы услуг не позднее, чем через 30 дней, со дня официального публикования, решения назначения выборов представлений в тот же срок избирательных комиссий, а также а, изготовленные не а, в полном объеме на основании предварительных расчетов рабочей группы. Действие в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона федеральная избирательная комиссия No1 полномоченный окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного выбора номер один по выбранным куда-то законодательного собрания Санкт-Петербурга решила первое. Признать печатные материалы, которые представлены кандидатом Депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга по одному избирательному опыту номер один Александра Марии Шушевым за номером 70 э, дробь 18 от 4 июля 2016 года, 31-01-18 от 4 июля 2016 года, 27 18 4 июля 2016 года, 18 от 13 июля 2016 года и 32 321.18.4.07.16 года изготовленными с нарушением пункта 5 статьи 54 Федерального закона об основных гарантии федеральных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Второе. Запретить распространение указанных агитационных печатных материалов, представленных Александром Олеговичем Шушевым кандидатам депутата законодательного собрания по немандатному реакторному услугу номер один по выборам депутатов законодательного собрания Петербурга шестого созыва. Предложить кандидату Александру Олеговичу Шушеву передать в срок время обсуждается. У нас в проекте решения было одиннадцать ноль-ноль, но сейчас уже пол одиннадцатого это нереально. Предлагаю в четырнадцать ноль-ноль. Вам платит время, Александр Олегович? Сколько? пятнадцать ноль-ноль. Доехать до дома, вы здесь живете, в рядом. Итак, 14.00. Предложить кандидату Александру Олеговичу передать срок до 14.00.27 изготовленные тиражи указанных агитационных материалов в избирательной избирательную комиссию номер один, направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представление проведения проверки в связи с нарушением о область порядка изготовления агитационных печатных материалов. А, в случае непредоставления предоставления не исполнение данного решения и не предоставление материалов, продолжение распространения указанных в решении материалов, тогда уже составлять протокол о административных нарушениях и уже тогда обращаться в полицию. Далее, направить настоящее решение кандидату Александру Олеговичу Шушеву, разместить на сайте, контроль за исполнением, доложить на председателя. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Итак, в результате голосования принимали участие в голосовании 8 человек, 6 за данное решение, 1 против и 1 воздержался. Решение принято. Спасибо огромное присутствующие. Вы можете идти, мы продолжим заседание. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А, задержитесь, пожалуйста, кандидаты на одну минуту. А, вчера пришло разъяснение Сбербанка по поводу того, что кандидаты могут вести свои счета а, в режиме а, личного кабинета онлайн. У вас есть, да? Я тогда вам передам, пожалуйста. Вот на двух листах. Ознакомьтесь, вы можете вести счета в личном кабинете в Сбербанке онлайн. Александра Олегович, позовите, пожалуйста, он копию протокола не взял. Да, пожалуйста, вы It's a А у нас не ведется заседание, не съемка, это личная беседа, пожалуйста. У меня огромная просьба, Игорь Павлович, с графиком работы на август определиться. Определились? Все. Второй момент. Значит, я напоминала, что у нас в ближайшие 1-2 дня появится открытие удостоверение, и у нас сменилось 4 члена комиссии. Напоминаю, что у нас есть две комиссии, где включены все члены комиссии, и теперь они уже все в новом составе. Это по приему и проверке документов о движении кандидатов депутаты и по работе с резервным составом участковых избирательной комиссии. Численность других комиссий у нас 4-5 человек. На данный момент у нас существует рабочая группа по обеспечению контроля за получением открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений. ТИП УИК, хранение открепительных удостоверений в резерве УИК-ТИК и погашение неиспользованных открепительных удостоверений ПТИ. А, рабочая группа а, включала представителя партии Страгвига Россия» беседскую Дарью Игоревну. И в связи с объемом а, предлагаю количественный состав данной рабочей группы увеличить. Было три человека, сделать четыре, потому что она стала больше. То есть мы можем более пропорционально разместить. Итак, предлагаю Кисевскую, Дарью Игоревну и состав рабочей группы логично исключить Белоненко, Марину Николаевну и Гончарову Анну Александровну включить в состав рабочей группы по контролю за открепительными удостоверениями по полной программе. Кто за данное решение... Она... Я смотрю, на головой махает, Аня махает, поэтому кто за данное решение, прошу голосовать. Да, кто против? Кто воздержался? А, единогласно. А, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. А, предлагаю а, добавить в данную комиссию а, Липского а, Антона Павловича, Гончарову а, Анну Александровну, а Вергию Евгению Петровну исключить. Uh, у нее нагрузка очень большая, она как заместитель почему-то вошла во все комиссии практически оптом, как зам. Поэтому uh, сделать состав рабочей группы uh, количественные uh, 4 человека, исключить Бергер Евгению Петровну из-за нагрузки как заместителя председателя комиссии и включить Гончарову Анну Александрову и Липского Антона Павловича. Антон Павлович согласен? Uh, Антон Павлович согласен, потому что туда входил... Липский Павел Иванович И была договоренность Чтобы не было споров ЛДПР уходит, новый приходит Нагрузка, так же как у вас С Дарьей Игриной, ну, примерно. Ну и плюс там нюансы По количественному составу И нюансы по равномерное распределение Нагрузки Итак, по информационным спорам Иным вопросам Эткин, Зимин, Гончарова, Липский Кто за данное решение, прошу голосовать кто за, кто против, кто воздержался единогласно. По рассмотрению жалоб, э, исключить Бергер, исключить Липского, Павла Ивановича, включить Липского Антона Павловича, и поскольку э, Павел Николаевич э, у нас юрист по образованию, глушца Павла Николаевича, то за данное решение прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. А следующая группа а, по контролю а, за использованием газобором фрагмента газоборов комплекса средств автоматизации а добавить глушица Павла Николаевича, поскольку юрист, то за данное решение прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Ты, ты, ты, И, по поводу ГАЗ-выборов, ну, давайте все-таки... В газ следующих, в следующих. А. еще группа есть по ГАЗам. Вторая. Вторая, уже контрольная группа по поводу информационной задачи контроля строительных фондов газвыборы. ГАЗ-выборы. Исключить Бергер и вместо Песецкой добавить белогинку. Кто за, кто против, кто воздержался единогласно. У нас всего 7 рабочих групп. Две содержат полностью всех членов с решающим голосом, без исключения. Все остальные, кроме просмотрения жалоб, состав содержит 4 человека, по, составлению, по рассмотрению жалоб 5 человек. Вот, ну, поэтому, когда Полина Сергеевна изготовит решение, мы сделаем таблички, просто таблички, кто в какой группе раздадим для удобства пользования, чтобы знать, где кто находится. Еще Полина обещала нам э, телефоны для членов комиссии всем выдать, чтобы могли люди общаться. Да? Фактически э, повестка дня у нас вся исчерпана. Кто, кто за то, чтобы закрыть заседание сервисной избирательной комиссии номер один, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Кто за то, чтобы закрыть заседание окружной избирательной комиссии номер один по домандатному избирательному округу, номер один по округам депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го СССР, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Наше двухдневное заседание закончилось. Спасибо вам огромное за работу, за вашу позицию. У кого есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Кто не расписался в ведомости за получение закона, распишитесь, пожалуйста. И у кого есть информация по дежурству, по работе, пожалуйста, предоставьте Полину Сергеевну. Полина Сергеевна, Балина Сергеевна а существует уже окончательный из 10 человек список с Сейчас распечатает. Очень прошу пару минут.